Сегодня мы рассмотрим модель ноутбука Samsung NP-R519GS02. Комплект поставки для ноутбука Samsung NP-R519 включает в себя блок питания, кинсинтонский замок и документацию. Год релиза ноутбука 2010 -й. Размеры ноутбука. Глубина 256 мм, ширина 376 мм и толщина 38 мм. Вес ноутбука без упаковочных материалов составляет 2,56 кг. Ноутбук поддерживает беспроводной интерфейс Wi-Fi стандарта 802.11BGN. В ноутбуке установлен процессор Corel 2 Duo Mobile. T6600, частотой 2,2 ГГц, с двумя ядрами и двумя мегабайтами объема кэш-памяти второго уровня. Частота системной шины 800 МГц. Ноутбук идет с тремя гигабайтами оперативной памяти типа DDR2. Максимальный объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт. Видеокарта встроенная NVIDIA GeForce G105M. Тип жесткого диска HDDD объемом 250 гигабайт. Время автономной работы от батареи составляет около 4 часов. У этой модели ноутбука прочный корпус защита защитой от царапин. Пластик верхней крышки ноутбука Samsung NPR 519 имеет более шероховатую поверхность, нежели пластик внутренней части ноутбука и не портит впечатление о качестве материалов, используемых в ноутбуке. Теперь давайте подробнее рассмотрим блок питания ноутбука Samsung NPR519. Блок питания Samsung рассчитан на питание от сети 220 вольт 50 Гц, потребляет 60 ватт, выдает напряжение 19 вольт с током потребления 3,16 ампер, разъема блока питания 5,5 на 3 мм. Теперь рассмотрим нижнюю часть ноутбука. Нижняя крышка корпуса, в отличие от внутренней части ноутбука, имеют шероховатую поверхность. Крепится на 20 винтах. На, аккумулятор... на аккумуляторе батареи ноутбука есть светодиодный индикатор заряда батареи. Я его сейчас включу, и вы увидите, как он работает. В данном случае индикатор показывает, что батарея заряжена на 100%. С одной стороны, это может показаться избыточной функцией. Ну, если, предположим, вы давно не включали свой ноутбук и хотите без включения ноутбука определить уровень заряда батареи, то эта функция становится просто незаменимой. Также можно сказать, смотря на нижнюю крышку ноутбука, что... Для облегчения доступа к жесткому диску и оперативной памяти производитель позаботился о наличии отдельных лючков. Это очень удобно. Не нужно разбирать полностью ноутбук, чтобы добраться до жесткого диска либо до оперативной памяти. У некоторых производителей приходится разбирать полностью ноутбук. Также можно отметить, что на нижней части крышки имеются вырезы под динамики. Их в этой модели два. Мощность каждого из динамиков составляет по 4 Вт. С левого торца ноутбука расположены следующие разъемы интерфейса. Называю справа налево. Слот для карт SD, разъем 3,5 мм под наушники, разъем 3,5 мм под микрофон, два разъема USB 2.0, RG45, разъем VGA, разъем USB 2.0, разъем питания и кенсинтонский замок. С правого торца ноутбука никаких интерфейсных разъемов не предусмотрено. Здесь располагается только DVD-RV привод. Рассматривая ноутбук по периметру, необходимо отметить хорош, хорошее качество сборки. Люфтов нет, детали прилегают плотно друг к другу. Диагональ экрана ноутбука Samsung NPR 519 составляет 15,6 дюйма формата Full HD с разрешением 1366 на 768 Максимальная частота обновления экрана 60 Гц, покрытие глянцевая. Как и во всех на момент релиза ноутбуках Samsung, в рассматриваемой модели установлен веб-камера разрешением 1 на 3 мегапиксела вместе со встроенным микрофоном. Клавиатура ноутбука островного типа с лагозащитой. Внутренний пластик гладкий и приятный на ощупь. Поставляется ноутбук с предустановленной операционной системой Windows 7 Home. Необходимо отметить, что год релиза ноутбук позиционировался как офисный ноутбук. Использование его как игрового ноутбука не рекомендовалось. В связи с использованием в нем достаточно средний на год его релиза по характеристикам аппаратной части. Про 2020 год уже и говорить не стоит. Максимум, что можно на нем делать, это серфить интернет и смотреть видео.